не справится не поправится его судьба она не поправится если вы ругаетесь еще раз применяя слова обезчеловечивания скотина собака человек становится злым он запросто сможет он никогда не будет создавать семью то есть если человека говорят а ты скотина ты уже задолбал сколько может продолжаться ведешь ах ты сука, <coughs> вы делаете обесчеловечивание" или там ну ты кабан ну ты корова. Это все обесчеловечивание. Чем отличается человек от животных? Человек от животных отличается умом и желанием создавать семью. Поэтому, когда на человека говорит, мать, допустим, ты сука, скотина, корова, там, енот, барбос, там, я не знаю, конь и, там, и так далее, там, крыска и там, кися и так далее это все слова, обесчеловечивающие другого человека. Что в дальнейшем приводит человека к тому, что у него не будет семьи, и в дальнейшем приведет такого человека к тому, что он не захочет...